Они не боятся конкуренции. Они а очень, очень вкусные. Они готовы и ждут вас. Расслабьтесь, это вкусные новости Ставрополя и битва экстравкусов. Ваш голос станет решающим. Битва экстравкусов ждет именно вас.